Люзинды Люсинды открыт только для первых пришедших покупателей. Выходцы из капсул сражаются за твое желание. Похоже, нам придется усложнить задачу. Посмотрим, кому больше всего повезет. Я Дайте им попробовать на вкус мощь новых транспортных средств время полетать никогда не даешь ощутите мои бомбы люблю разбивать сердца это сдержит пламя, но мне понадобится помощь. Давай! Да я прям душа компании. Сейчас разберемся. Прекрасно. Вы в полном сборе. Yeah, yeah, yeah. Играй вместе с Зона Гейм. Все ссылки указаны под видео.